Всем доброе утро, всем здрасте, всем привет. Меня зовут Игорь Дашиев. Сегодня у нас 14 сентября 2021 года. Я хочу рассказать вкратце свою историю успехов компании, в которой я нахожусь, в организации, среди очень позитивных людей, среди топ-лидеров, которые... которые дают нам мощную энергию развития. И, конечно же, в компании с основателем крупным, искренним, мощным. Но немножко о предыстории. Повторюсь, меня зовут Игорь Дашиев. Я, мне 50 с хвостиком и 30 хороших лет я из них прожил в прекрасной Украине. Сейчас я нахожусь в божественном месте. Это озеро Байкал. Республика Бурятия, город Ланде. Я здесь родился, но в э, 20 лет решил узнать мир побольше, пошире. Таким образом, я попал э, в Киев. Я скажу так. Какое-то время я ненавидел сетевиков, МЛМ, сетевой маркетинг с 1997 по 2014 год. Просто-напросто, ну, как бы своими калеточками не любил. Почему? Потому что в 1997 я в городе Киеве прошел тендер, прошел конкурс и начал развивать бизнес на земле в наемном труде. Мне доверили крупный офис, я его расширял. Значит, компания до сих пор работает. В 2014 году в связи с событиями в Киеве мне пришлось оставить, скорее всего, ну, скорее всего, понятно, причина я оставил, вернее, не было работы. Киев стоял, пол стояла, и я пошел на вольные хлеба Вот. И в тот момент. Меня познакомили с сетевым маркетингом, который я не очень любил. Почему я не любил? Потому что я возглавлял офис, отдел, где мне нужно было проверять объявления в газету, пропоную работу. Сейчас мощный журнал. Проверяя объявления, ко мне попадали очень много текстов, завуалированных руководителями сетевых компаний. Они приглашали так, таким образом они рекрутировали через наши газеты, якобы на работу. На самом деле они, конечно же, рекрутировали в себе в команды. И с тех пор, с 2000, до 2014 года, я просто был как бы против сетевого. Но в 2014 году, конечно, февраль, март, депрессия. Меня пригласили в мой враждебный, так скажем, Природу, в порожденный сетевой маркетинг. Меня завлекли в тренинги май-июнь. Все лето в Одессе я проводил тренинги, как сейчас помню, из угла в угол, когда ходит человек, да, такое же было ощущение, что я ходил из, ну как бы, кто знает Одессу, Параллельные улицы, перпендикулярные улицы, я ходил с одного угла улицы на э, угол следующей улицы, размышлял, куда же я попал. Это же очень стыдно, плохо. Был возмущен, но тем не менее мне начиналось нравиться. Мне нравились э, э, тренинги какие-то э, псих, психологические, какие-то развивающие. И на том, э, тре, на одном из тренингов мне подарили книгу «Бизнес 21 века» Роберта Киасаки. И как будто бы у меня все перевернулось с ног на голову. В сетевом я с августа 14 и на сегодняшний день в компании Веко в сообщество ВТП, в 2019 году было такое название, я познакомился с Искандером Хасановым. После первых минут разговора с ним у меня как будто бы, знаете, такая как будто вот такой инсайт в голове произошел. Почему? Потому что до этого я был в двух сообществах, где все прекрасно развалилось из-за неправильной политики, из-за концепции, из-за того, что просто средства собирались в системе. Здесь же я сразу проникся идеей Искандера и начал сотрудничать начал, взял ссылку, на 25 долларов зашел, как бы, ну, денег не было на тот момент. Взяв 25 долларов, я открыл кабинет в Бинаре, да, в нашем знаменитом старом Бинаре, увидел, что, решил понаблюдать и увидел, что я завел в кабинет средства и купил там, в то время еще биржа была внутри, поменял на токены ВТП, тогда еще были токены ВТП, и создал депозит. Депозит получился на 25 долларов. Решил понаблюдать, Втор... август, первая, вторая неделя, выводы пошли, начал тренироваться, начал записывать короткие ролики. Увидел, что я продаю на рынке наши токены. И покупаю, купил на рынке наши токены, поскольку в двух предыдущих организациях я потерял средства, потому что они аккумулируют в системе, да, здесь же деньги не аккумулировались в системе, я продавал на рынке, я вел торги на рынке, и убедившись в течение августа 2019 года, что все работает безукоризненно, что я... Снимаю ролики, как я ввожу на карту средства, рубли, Сбербанк, тиньков Все отлично. Я решил, изучив, конечно же, внутренности <система> системы, я начал активничать, просто-напросто строить структуру. Октябрь 19 ноябрь, декабрь. Вот эти все месяцы до февраля практически 2020 -го года, я сконцентрированно, сфокусированно работал на приглашениях. Конечно же, теплый рынок да, задействован был. В то время я оставил кабинеты в Facebook, Инстаграме по определенным причинам. И как-то люди начали ко мне прислушиваться. Но это теплый рынок, это понятно. На пассивы заходили. Потом инструменты я задействовал. Future Investments. Потом старт, стартануло наше золотое сечение. В золотом сечении, конечно же, я зашел еще дополнительные средства, да, там небольшие были. Но на самом деле, ноябрь, декабрь, январь, в январе, практически к концу января, я уже получил прибыли с возвращением, то есть точка безубыточности получилась. Я вам... Полностью понял, что здесь можно работать, зарабатывать, трудиться спокойно. И убедившись в том, что это настоящий онлайн-бизнес, хайп-проектом, ну никак не сравнишь, да, я начал больше трудиться. И в феврале месяце я понял, что я уже практически твердо встал на ноги, убедившись реально в инструментах, что мы сейчас получаем монеты практически даром, надо успевать их аккумулировать в своих кошелечках. Реально нужно приглашать сейчас людей делиться информацией, потому что не стыдно такой информации делиться. Конечно же, я сейчас сконцентрирован на тех людях, единомышленных, которые могут, захотят разобраться, захотят разобраться и будут вникать в каждый пошаговый алгоритм каждого нашего инструмента, который служит для раздачи монеты. В конце концов, раздача монеты прекратится, и потом мы перейдем на новый, на новый уровень технологического развития. Это понятно. И, конечно же, меня вдохновила идея Искандера, построить глобальную площадь, на которой будут, буду говорить простыми словами, на которой будут ходить люди, покупать какие-то товары за век, рассчитываться веком, райда. Представьте себе, будет, стоит агентство на нашей площади по трудоустройству, к примеру, человек заходит, платит там какую-то там часть 0,305 век за услугу предоставления там, скажем, количества вакансий, он выбирает. Но ну, это же здорово, это вообще супер. Или агентство по туризму, да, на площадке VECO будет, на площадке Пазл Market, прошу прощения, будет выбор таких направлений очень доступных. Ну, вообще супер, мне это все понравилось. И понравилось то, что возможно построение бизнеса, личного какого-то хобби бизнеса, то есть офлайн перенести, вот, например, на площадку Puzzle Market. Все это мне понравилось, все. Я и двигался вот, первые шесть месяцев просто сконцентрированно, работал в одном направлении. Команда растет, и это здорово. Это меня вдохновляет еще на больше и больше движение, шаги, биржа, февраль, февраль, по-моему, да, значит, 20-го, 20-го, да, дальше своп, монету токен, токен ВТП мы меняли на, на CoinVac, все это происходило, ну, очень, знаете, так, на моих глазах в этом, в, этом, в этих процессах я участвовал, я понимаю, что э, все эти шаги, они настоящие, они бизнесовые. Я участвую в процессе становления э, крупнейшей организации. И это очень меня вдохновляет. И, конечно же, я спокоен. Я э, спокойно приглашаю... Э, вот сегодня было, было еще новое подписание э, значит, э, в городе. Я встретился в городе. На данный момент сейчас запускаем, запустили уже три направления развития инструментарии. Да, инструментарий задействован будет в социальных сетях. Три марафона. Марафон, супермарафон, я участвую уже во втором потоке, он по счету седьмой. Седьмой поток марафона инкубатора. Ну просто. Я много раз в жизни начинал и много раз падал вдохновлялся много раз и двигался, да, поднимался, там были определенные такие этапы падений, подъемов. Но бизнес-инкубатор, я сейчас не рекламирую, я просто делюсь информацией, но, возможно, и пускай будет как реклама, бизнес-инкубатор меня сподвиг еще на более крупные развивающие шаги, на определенные инсайты в голове, ну, то есть... И я по-новому начал двигаться. И это здорово. Это второй инструмент, который мы применяем для того, чтобы для развития, для личной эффективности, для развития э, наших, э, скажем, э, отделов, сообщества, пусть так будет, для развития вообще всего, всего направления, куда мы идем и куда мы приглашаем э, человечество. Третий инструмент, скоро будет старт еще одного IBC-VEC. IBCVEC, тоже связан с социальными сетями. Эти все инструменты, они даны уже. Инструменты, проекты, я не люблю слово проекты. Наши платформы, они даны для того, чтобы изучать изучать тему, нишу крип криптовалюты, блокчейн технологии для того, чтобы быть уже готовым готовым к запуску того же блокчейн 2.0. Он будет мощный, усиленный он будет технологический гигант. Поэтому нам, нам нужно быть готовыми, конечно же, для того, чтобы быть грамотными, быть во все оружие, чтобы быть готовым к запуску такой огромной площади, да, Puzzle Market, чтобы грамотно приглашать предпринимателей, производителей крупнейших, крупной компании. Я вот вижу реальная перспектива, это я говорю от души, от... и спокойно говорю, без различных-то там каких-то ну, мыслей. Вот. вот моя такая история успеха. Ну, команда, команда, конечно же, 30 лет жизни в Украине, в прекрасной Украине, мне дали, дали очень много друзей, очень много знакомств. То есть, и поэтому несколько веток в Украине, Монголия, да, но Монголия сейчас, она сидит в ожидании, это монголы такие люди, которые, но они сильные сетевики на самом деле, вот, как и казахстанцы, но Монголы сейчас в ожидаемом позиции, ну, во-первых, границы закрыты, во-вторых, во-вторых, у них сложности с обменниками. Вот такая тоже, тоже задача стоит. Ну и стояла. Я думаю, что с нашей платежной системой потом все эти преграды мы разрушим, снимем вот эти, значит, скажем, заборы, и все будет, и все будет отлично. То есть российская, да, ветка. Ну, все отлично, все работает спокойненько. В наших, значит, проектах, есть свои маркетинги. В каждом проекте есть свои подарки за достижение рангов. Я аметист в бинаре, президент в век авто. В профитботе F3 есть такой ранг, прекрасный ранг, за который уже идут начисления. от начислений, процент, 2% от начисления, начислений партнеров. Но это здорово. Плюс подарки, да, у каждого проекта свои подарки. За F3 мне подарили МАГ хороший мак, до сих пор я его осваиваю, там много, в общем-то, нюансов, кто знает, тот знает. Вообще здорово. Был в апреле, конечно же, на событии, да, где мне вручили такой, в общем-то, дорогостоящий инструмент, Плюс я пошел, конечно же, на поддержку нашей биржи CoinGalaxy. Удобная в использовании, простая, в одно время функциональная, но очень здорово. И, конечно же, CoinGalaxy я поддержал на форуме Blockchain Life. Я удивился, среди спикеров реально в списке были организации, которые вроде бы далеки от криптоиндустрии, РЖД я увидел, Газпром, но сейчас видно, что государственные организации, государственные институты, они больше больше идут в блокчейн развитию технологий, внедрению в свои же структуры. И, конечно же, правительство, они уже они уже как бы бок о бок с нами, скажу смело. В следующем, в октябре, в блокчейн-форум «Блокчейн-лайф», там уже больше организаций государственных, да, я видел банки, ВТБ, Сбербанк эм, и еще прочие-прочие да, крупные депутат, который я там прочитал у него, в описании он отвечает за определенный сектор развития блокчейн-технологий блокчейн да, в Госдуме. Но это, ну, это говорит о том, что мы идем в правильном направлении, мы не отстаем. Когда ведут Сберкоин, сбер например, мы будем уже во всеоружии готовы, э, ну, может быть, не принять этот Сберкоин, у нас будет своя валюта. И говорить нужно о том, что людям необходимо быть на чеку. Немножко переволновался, вылетали мысли. Скажу еще такой момент. Такой момент. А вот, э, <смех> вот такая моя короткая история успеха. Сейчас я с удовольствием беру инструменты в руки и иду. Я не оставил работу на земле, потому что есть такие регионы. Если взять вот регион да, Восточной Сибири. А при Байкальских районах той же Монголии, что люди хотят пощупать, пощупать, поговорить с тобой, сидя, допустим, в том же кафе или в офисе, послушать, чтобы я им начертил на, на бумаге, на флип схему, как это работает. И, конечно же, мне приятно, когда люди прислушиваются. Но большинство, конечно же, привыкли ходить по различным Проектом, где не надо думать. Просто завел определенные средства и ожидаешь там 2-3 месяца, и ты получаешь, да, допустим, прибыль ты получил. Но есть же такая теория, и эта теория, она практически работает на практике. Когда человек зашел в хайп, там, завел 100 тысяч рублей, взятых в банке в кредит, получил через 4 месяца 400 тысяч, он довольный, успел. Дальше из этих 400 тысяч он завел 200, и так несколько раз. Но в конце концов получается так, что он, возможно, потеряет все. Поэтому те люди, которые 5%, пускай из моих значит, приглашений, послушают меня, начнут сядут разбираться, это будет очень хорошо. И на самом деле на сегодняшний день мне приятно работать с такими, которые просто, ну, допустим, на начальном этапе, заходят на небольшие пакеты, но они вдумчиво вкручиваются в этот процесс разбирательства, что и как, откуда деньги. Мне приятно, когда люди начинают понимать, что в системе не собираются фиатные деньги, не аккумулируются рубли, а ты сначала идешь на рынок, на свободный рынок и приобретаешь наши а, криптовалюты. И только тогда с каким-то вот количеством криптовалют в кошельке, или ты сразу заводишь на сразу в наши проекты какие-либо, и только там ты удерживаешь вот это количество монет, которые ты купил на бирже. И за то, что ты держишь у нас в проекте количество монет, тебе на это количество монет падают проценты в монетах. Условно единицы. Доллары для удобства, для, скажем, визуального восприятия. Но конвертация монеты в монету. То есть, вот когда это начинают люди понимать, у них реально раскрывается как бы обзор. То да? есть, они сразу видят отличия от компаний, которые в это лет поскамились, попадали, их очень много. вот Отличия видят и здорово. Мне, меня это радует, и с такими мне хочется просто дальше сотрудничать, общаться, развиваться. И таких становится все больше и больше. Мы только вообще становимся на ноги, на самом деле. Так, давайте, может быть, вопросы есть. Вопросы или ответы, кто как. Так, вопросов нет. Немножко переволновался и столько много хотел рассказать. Хорошо, ребята, спасибо всем за... Вопросов нет, спасибо за историю. Было Виталий, спасибо огромное. Мне было приятно с тобой познакомиться в Москве на событии. Я думаю, что э, дальнейшее знакомство наше с тобой продолжится обязательно, и мы будем путешествовать по миру и все вместе. Спасибо огромное всем. Э, желаю вам хорошего дня. Желаю, чтобы ваши кошельки... Э, Пополнялись с каждым днем нашими монетами и э, всем хорошего дня, всего доброго, всего наилучшего. Спасибо всем.